Здравствуйте, меня зовут Инна, фамилия моя Куликова. Я психолог, психотерапевт, сертифицированный коуч, ведущая трансформации. Счастье для меня, когда мне удается, удается жить здесь и сейчас. Счастье, когда я вижу, когда мой ребенок улыбается счастлив. Счастье, когда я вижу, когда мои клиенты... И как бы так правильно сказать, счастье, когда у клиентов есть счастливые глаза, счастье, когда что-то удается, счастье, когда в моей семье все хорошо, счастье, когда я удовлетворена, когда я получаю радость от работы, от того, что я делаю. Я счастлива, когда я в отпуске. Ну, в общем, какие-то простые вещи, которые, которых не нужно ждать, которые происходят вот прям здесь и Когда теперь. человек рад себе, по моему мнению, он счастлив. И моя деятельность это делает, смею надеяться про то, что часто люди не знают, какие они, их воспитывают родители, потом воспитывает школа, потом институт и так далее. В какой-то момент они встречаются с некой сложностью, кто я, где я и что со мной, и а, я помогаю им познакомиться с тем, а, каким является этот человек, кто он, простой вопрос, кто ты, и когда удается узнать, кто ты, а, так это и случается. Человек видит себя, принимает себя, и он, по моему мнению, становится счастливым. Если долго идти к счастью, его не достичь. Ну, ты пришел и что? Вот оно, счастье. Что с этим делать? Счастье вот здесь. Ну, как бы, вот сейчас мы с тобой, и это уже счастье. Нет, я не вижу смысла идти к счастью. Счастье — это эмоция, ну, наше ощущение, которое мы… если его ожидать то потом происходит разочарование. Потому что ты всю жизнь чего-то хотел, к чему-то шел, и ты думал, что это счастье. А счастье в том, что там, не знаю, у тебя родился ребенок, и он улыбается, сказал первое слово. Или ты сегодня поработал, и ты удовлетворен и радостен. Счастье, может, ты думаешь, вот я себе что-то приобрету и буду счастлив. Но ты приобретаешь это счастье только на миг. И это как бы не счастье, это такая подмена. Счастье – это то, что происходит с тобой, ну, в мелочах. Вот это самое основное. Поэтому я считаю, что мы сами формируем свое счастье. Когда мы радуемся тому, что Боже, как, не знаю, какое счастье, пошел дождь. Пусть он там залил все, но это же счастье, потому что там, не знаю, природа умылась, стало свежо, это счастье. Я его разделяют так, бывает тихое счастье, бывает громкое. Тихое – это когда ты, ну, как-то тихо чему-то радуешься, живешь повседневной жизнью, а громкое – это когда ты там, не знаю, что-то такое сделал, ну, там, не знаю, покорил вершину. И ты счастлив. Это громкое счастье, с которым хочется делиться и ну, как бы дарить это всему миру. Ну, ты так громко радуешься. Я ну, как бы так меряю. Или тихое счастье, или громкое. Если изначально человек счастлив, то и женское счастье у него должно быть. Ну, некоторые, ну, я не знаю, женское счастье, это, наверное, когда у женщины есть близкие теплые отношения, и, ну, для кого-то дети, для кого-то не дети, для кого-то животные. Ну, я бы так прям сильно не разделяла, женское или не женское. Ну, какое-то там, может, счастье, которое приносит. Можно также сказать, что и мужское счастье, как... Какая разница, мне кажется. Потому что женское счастье, но ну, хорошо. Так это, у меня есть такой сатирический отрывок. Женское счастье, муж командировки, а дети у свекровки. Отрывок из КВН. Я взяла для себя у моего учителя в коучинге, у Аллы Заднепровской, у нее, и ее фраза, она мне очень нравится. «Счастье не в итоге, счастье по дороге». Вот это, мне кажется, крутая вещь, и это для меня успех счастья, чтобы идти и замечать все, что происходит. Поэтому я бы пожелала замечать, что происходит в каждый момент вашей жизни. И замечать когда вы можете быть счастливыми вот ваши там не знаю близкие живы здоровы это счастье вы с удовольствием поехали в отпуск съели вкусную еду это счастье вы обнаружили например что вы хотите развиваться или чему-то обучиться это тоже счастье и поэтому ну, есть единственный человек от которого зависит ваше настроение и ваше счастье это вы поэтому желаю быть к себе внимательным, искать свой рецепт счастья, ну и жить счастливо и радостно.